Если, например, я смотрю и э, мне нужно, например, поменять какие-то планы местами. Вот я посмотрел, значит, свой клип. И тут я понимаю, что вот этот вот план с общий план, такая панорама с заводом, я, например, хочу ее поставить э, самым первым планом. Как мне это сделать? Здесь мне тоже на помощь придет э, клавиша Ctrl либо команд для мака. Зажимаю эту клавишу, и теперь смотрите, я беру за серединку своего клипа, с зажатой клавишей Ctrl, я зажимаю, э, хватаю за серединку своего клипа и начинаю его тянуть в то место, куда я хочу его поставить. Например, я хочу в середину поставить. Я его перетягиваю в серединку и отпускаю мышку. И как только я это сделал, у меня план перетащился из одного места в другое. Если я хочу, например, два плана поменять. Вот я, например, вот блок, скажем, или три. Вот у меня есть блок «Раз план», «Два план» и «Три план». Вот я хочу вот эти три плана поставить, например, вторыми. Что я делаю? Я мышкой зажимаю на верхней свободной э, дорожке. Держу ее зажатой и выделяю все эти три плана. Тащу их и выделяю. Смотрите, вот так вот выделяю. Либо это можно то же самое сделать, если зажать клавишу Shift. И по одному планчику мы можем вот таким вот образом тоже их выделить. Может вам будет так проще. И вот у меня выделено три плана. И теперь я хочу этот блок из этих трех планов поставить вот сюда. Э на место вот как бы после этой панорамы опять таки я зажимаю клавишу Ctrl либо command в маке берусь за один из этих планов и смотрите я перетаскиваю всю группу но здесь нужно быть э, внимательным чтобы поставить именно на склейку на стык то есть там где заканчивается первый план и не отпуская клавиши Ctrl, я отпускаю мышку отпустил и у меня получилось что эти три плана они забрались отсюда не оставили здесь и следа себе и переместились вот в это место причем при этом ничего не стерлось а просто эти три плана теперь у меня вы видите стоят на вот этом месте вот и таким вот образом я поменял поменял планы